Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Анцупов. И сегодня я вам расскажу про такой интересный случай, когда бывшие супруги делили нерожденных эмбрионов. В общем, небольшой, скажем так, экскурс в медицину. Когда пара не может завести детей, они прибегают к процедуре ЭКО, искусственное обладотворение. Технически она осуществляется следующим образом. То есть у женщины берут яйцеклетку, у мужчины берут семенную жидкость, в лаборатории их как-то там оплодотворяют, яйцеклетка дальше там развивается, и, в общем, это превращается все в эмбрион, который там замороженным или еще каком-то виде хранится непосредственно в клинике. Заранее прошу прощения, если где-то что-то в медицинских терминах я напутал, я не медик, делайте на это скидку, но я думаю, механику я примерно объяснил. Так вот ситуация. Муж с женой... Живут много лет, живут счастливо, пытаются завести ребенка по медицинским показаниям, у них это немножко не получается. Они прибегают к процедуре ЭКО, и после определенных медицинских манипуляций у них в клинике хранится 6 эмбрионов. То есть они там заморожены или в каком-то таком виде, но тем не менее хранятся, и дальше этот эмбрион могут как подсадить непосредственно жене? Так могут и подсадить какой-либо суррогатной матери. И вот люди разводятся. Так получилось. Решают развестись. Возникает справедливый вопрос. А что же, собственно, делать с этими эмбрионами? Потому что жена, она явно хочет их там, к себе подсадить или еще как-то использовать для того, чтобы ребенок все-таки родился. Муж, соответственно этого не хочет, и его можно понять. Там используется его семенная жидкость, и он явно не в восторге, что без его согласия там, с его ДНК будет рожден э, ребенок биологически, которому он будет отцом, пусть даже и не будет отцом юридически. То есть такая определенная моральная составляющая, и его тоже можно понять. То есть в этой ситуации можно понять как супругу, так можно понять и супруга. И что же делать? Самое интересное, и вы удивитесь, что вот эти вот замороженные там эмбрионы, это тоже имущество. То есть с юридической точки зрения они являются имуществом. Потому что на рынке определенном, да, у них есть своя стоимость. На момент развития этой истории стоимость, скажем так, вот этой готовой оплодотворенной яйцеклетки, вот этого эмбриона, составляла порядка тысячи долларов и соответственно с юридической точки зрения имущество нужно делить но возникает вопрос как его делить то есть просто поделить три эмбриона одному, три другому но на это супруг не соглашается он не хочет чтобы вообще кто-то рождался без его согласия как бы просто уничтожить тоже с одной стороны неудобно потому что у супруги позиция такая, что, может быть, она в будущем вообще не сможет иметь детей и больше не сможет там дать яйцеклетку, чтобы кто-то там ее оплодотворил в медицинских условиях. И сейчас э, стоит сказать о том, что клиники, в принципе, современные, они этот момент учитывают. И в договоре, когда стороны его подписывают, там сразу прописывается, что будет в случае развода, в случае конфликта, какая судьба будет ждать эти эмбрионы ну я так думаю что так делают хотя наверняка имеются клиники у которых до сих пор в этом вопросе пробел и самое интересное что когда я этот вопрос изучал я посмотрел судебную практику суды также сталкивались с этим морально-волевым выбором и по сути просто не знали что делать потому что в таких ситуациях можно понять и отца в таких ситуациях можно понять и мать и Лишать возможности одну сторону иметь детей как-то неправильно. Но, тем не менее, делать отцом вторую сторону, когда он этого не хочет, тоже не совсем корректно. Вот с такой интересной и удивительной историей в своей практике я столкнулся. Забегая вперед, я скажу, что люди до суда не дошли. Они в итоге решили этот вопрос мирно. Как его решили? история умалчивает но какие-то точки соприкосновения нашли но периодически такие истории возникают и да может быть это звучит негуманно но юридически повторюсь вот этот эмбрион там оплодотворенная яйцеклетка не знаю как правильно с медицинской точки зрения обозначить это имущество и оно также делится по всем правилам э, со всеми вытекающими последствиями а кстати, как мне еще объясняли, их всегда, когда происходит такая процедура, делают несколько штук. То есть там не ограничиваются одним эмбрионом, одной яйцеклеткой. То есть всегда 5-6. Потому что не с первого раза может получиться там, оплодотворение, там, и забеременеть и так, далее, и так далее. Поэтому если история вам была интересна, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!